Thank you. Это только наша битва. Здесь значит. Я поговорю с Хакаем, а вы ждите Тайджу здесь. Победить Тайджу, конечно, важно. Но будущее изменится, даже если ты просто убедишь Хакая. Действуй. Ага. Я не подведу. Хакай! Мичи, Ты почему здесь? Так и знал, что ты тут. Что это значит? Я тут, чтобы остановить тебя. Я рассказал тебе не потому, что хотел, чтобы ты меня остановил. Будешь лезть, тебя тоже прикончу. Я делюсь переживаниями тогда, когда не могу принять решение. Убийство никак не поможет тебе защитить. Ты ведь хочешь защитить свою сестру, Хакай? Да что ты понимаешь? Нам попадалось за невкусную еду. Если они так поздоровались, то целый день правильно сидели на коленях. Не лезь в наши семейные дела. Тебе меня не остановить. Эй, Хакай, а Юдзуху-то это устраивает? Юдзуха, не расстроится, если ты вдруг станешь убийцей! Очи чинаши же есть на небесех, да светиться и твое. Аминь. А что с кисаки и остальными? Какого хрена вы тут делаете? Какой? Не надо лезть в семейные разборки. О -о -о. Ну что, распускаем молотов. Ты самый настоящий позер. Я уж надеялся, что ты и правда пришел меня убить. Как нехорошо, Хакай. Если настроен серьезно, то не вопи об этом. Кисаки и Хама нас предали. Чифую. Прекрати. Но нужно хоть что-то сделать. Ты влезаешь в дело семьи Шиба. Уже во второй раз. Хакай. Смотри, сейчас я открыться спины. Охрененно больно, да? Меня уже много кто избивал за это время, но... Я труп! Спасать его не собираешься? А ногаки такие мечи! Ты знаешь, почему Хакай хочет меня убить? Да потому что ты... Критируешь свою семью, и особенно Юдзуху. Ты слышал, Хакай? Может, рассказать ему твой секрет? Хакай совсем не такой, как ты думаешь. Юдзуха! Юдзуха! Сейчас ты у меня получишь! Я положу этому конец! Зачем ты пришла? Это ты все рассказал Юдзухе, да? Я ничего не слышала от Ханагаки. Так, стоп. Я еще подумал, что это странно. Я ничего не сделал. Его ударили, пока он был беззащитен. И это ранение станет смертельным. А ты облажалась, Юдзуха. Я успел сместиться. А все благодаря крику Ханагаки. То есть, теперь получилось избежать будущего, где Хакай был марионеткой Кисаки? Как грустно-то. Вы собираетесь убить старшего брата, с которым связаны кровью? Господи, почему же небеса шлют мне одни испытания? Почему я должен причинять боль своей младшей сестре, которую так люблю? Не надо, Тайджу! Юдзуха! чёрт! Успокойся, Тайджу! Чего стоишь, дрожишь? <звы> Совершить убийство! <звы> Неправда! <звы> Почему ваша ссора превращается в братоубийство? Ханагаки – это тот путь, который мы сами выбрали! Точно. Все дело в Юдзухе. Юдзуха повелась на провокации Кисаки и убила Тайджу. Я наконец-то понял, что мне нужно сделать, Хакай. Что? Я разделаюсь, Тайджо. Ты ведь понятия не имеешь, насколько он поехавший. Не мешайся. Ханагаки. Хакай. Защищу я. Я. Его. Мицура? Та. Так, он... убери руку, Юдзука. А ты еще порежешь меня. Йодзуху оставляю тебе. А, да. Итак, твой противник Я говна кусок. А, ты серьезно? Завались. Я тебе кое-что популярно объясню. На младшую сестру ни за что и никогда нельзя поднимать руку. Так должен поступать старший брат, идиот! Ну давай! Ты чего ворон считаешь, такие мечи? Кисаки с хамой кинули нас и связали меня. Ты уже все мецуя? Ты че тут распетушился? У меня просто ремешок на ботинке съехал. на бою его не победить. Он все прекрасно понимает, но продолжает. Ради тебя. Так что пора заканчивать. Иной. Таканчик! Таканчик! Таканчик! Что же делать, такие мечи? Ну такие еще бы. Я же со всей силы. Херан. Я в порядке. Так что успокойтесь, Таканчик, Лучше не надо! Такимичи, чифы, также настоящие монстры. Я без понятия, что еще могут выкинуть двое других. Но если мы сейчас проиграем, то Юцке потом придется еще хуже. Скоро приедет Майки, причем не один. Такмичи, ты что, позвал Майки? Я пришел сюда один на помощь Хакаеву. Да ну тебя! Ты хочешь, чтобы я их всех Эй, троих нам уложил? Нам еще ждать. Да я разделаюсь стальджу. Поможешь мне? Хакай. Чтобы защитить ее. Помоги нам! Хакай! Все получится! Ты сможешь превзойти, Тайджой! Погнали! А? Хакай? Ты еще собрался со мной махаться? Ты сильнее, Тайджо! Эй, ты что, собираешься все время на мне висеть, а? Погнали, Хакай! <смех> ха Митсуя! ха Сейчас я покажу тебе, что значит противостоять врагу. ха опыт тебя тебя не научился, пляк. Ну давай, раз тебе ударить я не проиграю хина дай мне мужество тайджу я одолею тебя я еще не все я еще не сдался Такимите, Хакай, но понемногу. Хватит такимите, ты же правда умрешь. Но если... Да я ничего не почувствовал. Я еще не все. Если есть хоть малейшая вероятность, бороться снова и снова не тяжело. Босс оказался на коленях? Положись на меня, Хакай. Спасибо. Хакай. Ты чё, сильным себя возомнил?! Несмотря на всю мою любовь к ним! Несмотря на любовь! Несмотря на любовь! Какая... Бежать бесполезно! Наши отряды окружили эту церковь! Выжить бы... Точно! Блин! Прости, мечи. Ты уже давно исчерпал все свои силы. Я еще даже половины того, что досталось мечи, не отхватил. Мы спасены. Раз с нами майки. Счастливого Рождества. Вы тут устроили. В такой-то день... Черные драконы, но ну и зачем ты полез, че? Если митцию не станет, баджи с братом наверняка расстроится? <свескотворение> <свескотворение> Я повалил непобедимого майки? УБЛЁДОК! Конец молитвам. Все, прекрати Санаманджера. А ведь это был мой самый сильный удар за сегодня. Но... Слишком опасен. Так вот он какой, непобедимый Майки. Я разочарован. Этот один удар стал мне уроком. Потом послышался глухой звук и... дальше пропал из поля зрения. Босс! Вот он!